Представляем вашему вниманию крепеж транспортный, металлический для огнетушителей OP5 и OP6. Отличие настенных крепежей от транспортных в том, что транспортные имеют защелку, с помощью которой огнетушитель жестко фиксируется, благодаря чему огнетушитель не выпадает из крепежа во время езды. Крепеж предназначен для огнетушителей порошковых OP5 и OP6, изготовлен из металла, окрашен в красный цвет.